Так, покопался я, значит, снова на просторах Стима и нашел недавно вышедшую игрулечку. Является она бесплатной, хочу сделать такую пометочку. Это у нас казуальная инди-игрушка. Как переводит нам Steam, что это у нас 2D платформенная игра с бесконечным количеством красивых процедурно сгенерированных карт. Вдохни и расслабляйся, бро, а мы начинаем прохождение данной игры и первый ее обзор а, ну что ж посмотрим на что у нас здесь интересного давайте сразу же бросим наш взгляд на меню и посмотрим что у нас здесь есть так ну давайте посмотрим уже как это выглядит у нас в игре на эскейп это пауза не думайте что это выход чтобы вернуться нам нужно нажать на кнопочку вернуться так ну кредиты это понятно что у нас разработчики и давайте-ка уже сыграем Нажимая на играть, нас сразу же прям таки переносит в игровой мир Без каких-либо загрузок и всякого лишнего хлама Вот эта вот синенькая внизу водичка, окунувшись в нее, мы больше никогда не вернемся к жизни Только начав сначала игру Сразу видите, нам здесь показывают то самое управление Давайте-ка попробуем в этом АД, значит, у нас влево-вправо. На С мы приседаем и также можем заходить вот в эти вот двери. Да, вот я зашел, я пришел обратно. Но когда я вернулся обратно, у нас уже обучения нет, но ничего страшного. Ну что ж, мы приступаем, значит. Как мы можем махать нашим гигантским мечом, я тоже пока не пойму. Надо разбираться. Так, где какая-то клавиша? На клавиши мыши у нас ничего не реагирует. Так. Так как мы пока что еще, видимо, не прошли обучение. Я сейчас попробую. Так, кстати, ребят, двойной прыжок есть. Сейчас только, кстати, был. Ага, чтобы сделать двойной прыжок, достаточно подпрыгнуть и нажать на W. То есть у нас он совершает вот такой вот, кстати, порыв вверх. Как видите, очень даже неплохо. Сейчас мы левел первый накопим уровень. Тут, кстати, да, здесь, видите, в нижнем углу экрана, в левом, у нас идет шкала заполнения уровня. Как только я прыгаю, она становится все больше и больше. Давайте накопим первый уровень и посмотрим, что же будет. Ну вот я накопил первый уровень и дальше что? Пока ничего, ребятки, не происходит. Я не могу понять, как мне взаимодействовать с моим мечом. Можно ли вообще взаимодействовать? Так, ну что ж, поехали. Какие-то у нас бабочки летают, какие-то всякие мигающие штуки. Тут у нас подпрыгивают, везде мерцают. Я пока не пойму, что за что и почему и почему. Ну что ж, давайте двигаться. Надо двигаться, собирать какие-то... Какие-то плюшки. Так, сюда, если под подняться, что у нас тут? Можно же... Опа, увидели, что тут у нас так такая, такая местность. Тут у нас подпрыгивает здорово наш персонаж, видите? Раз прям, прям очень быстро. И, кстати, за заметьте, наш персонаж может не только сползать просто по стенам, а, а еще и цепляться за выступы. Давайте попробуем. Так, нам нужно сделать следующий прыжок вот сюда. И, подпрыгнув, мы должны... Попробовать зацепиться за вот тот выступ Раз, раз. Вот видели, вот сейчас у меня почти получилось это. Так, но надо попривыкнуть. Вот видите, если я держу зажатым клавишу а, влево, у нас персонаж а, вот так вот висит. На пробел мы можем подняться. На самом деле, очень прикольно сделано. Так, подождите-ка. Он у нас может еще и карабкаться, я смотрю. Ах ты! Да, он может у нас и карабкаться тоже по стенам. Вот, то есть достаточно интересно. Так, тут у нас все такое. Вот эти самые плюшки к нам сами, я смотрю, летят Нам нечто вообще для чего нужен? Какие-то монстры здесь будут? Нет, не пойму пока Так, там что такое вылетело? Постоянно что-то где-то вылетает Постоянно откуда-то что-то появляется а Здесь у нас, ты понимаешь, сейчас полоса испытаний Оп, попали мы сюда И сразу же вниз, ребятки, упали Вот, капец. ну, надо быть очень внимательным Так, ну что ж, давайте-ка еще разочек а Сразу же с этого места начнем Здесь нам, я так понимаю, тоже можно Куда-то попробовать уже пройти вот сюда, например, но толку от этого никакого. Если я упаду в воду, понятно, что меня там ждет. Ага, почему же, почему же здесь нельзя пройти? Мне кажется, можно попробовать. Так, давайте-ка попробуем. Раз. Ага, вот туда вот, наверное, можно как-то попасть. Но, если честно, я пока не знаю, как это сделать. А, на S у нас клавиша взаимодействия. А, на V... А... Ага, а на Shift, кстати, смотрите, на V у нас а, подпры... подпрыгивает наш персонаж вверх. А наш shift он рез, резкое перемещение делает влево или вправо. Вот, в общем, в ту сторону, в которую мы смотрим. Ага, вот какая система. Так, ну давайте-ка будем пробовать э, привыкать к этой системе. Так, у нас уровень второй. Так, что-то я как-то прыгаю непонятно. Раз. Как туда подняться повыше? Никак. А можно, можно, ребятки, можно подняться. Вот если бы я как-то э, смог туда повыше пройти, то было бы прикольно. А здесь я вижу, что у меня пока возможностей нет. Подняться выше. Так, секундочку. Раз. Зацепились за выступ. Оп. Как видите, у нас надежды есть еще не упасть. Мы можем так зацепиться. Так, чтобы подняться... Нет, надо ж... обязательно нажать на пробел. Так, сейчас я попробую. Так, э, это не лучший способ. Вот. По... Мы зацепились, на пробел нажимаем, и мы поднимаемся. А вот как туда залезть вверх, я точно не знаю. Наверное, никак. Давайте туда пойдем в, в эту дверку. Так, начнем уже проходить. И я вижу, что у меня уже уровень, по-моему, совершенно другой сгенерировался. По крайней мере, такого вроде не было раньше. Так, пошли, пошли. Что это такое? Так, не пойму, какой-то какой цветочек здесь стоит. Так, ну давайте двигаться дальше. Вот по этим платформам прыгать я сам. Я помню, что чем это нам грозит. Так, уровень 17 написано. Только я не пойму, это, видимо, подсказка какая-то, что требуется уровень 17. Так, а если мы пойдем туда? Ну, мы там уже были, в той стороне. Раз, так, раз, тихо-тихо. Главное не упасть. Да, блин, да, вот, ребятки, надо быть немножко осторожным. Давайте сконцентрируемся. Так, смотрите, каждый раз уровни у нас разные почему-то. С чем это связано, я не могу сказать. То есть до этого у нас было совершенно по-другому все. Начав заново, я понимаю, что здесь совершенно а, по-другому все. Вот с этой платформы, если ездящие вверх-вниз, мы никуда не падаем. Так. Что-то у нас что такое? Мы как-то может взаимодействовать можем с этим делать? Нет, пока не пойму. Так, а здесь что у нас? Что там за сокровище? Что-то я здесь взял. То ли я, то ли я опыт беру, то ли что. Так. Здесь сейчас прохода никакого нет. Дальше идем. Так. В общем, просто, ребятки, кайфуем в процедурно генерируемых мирах вот в этих И я еще пока толком не понял, за что мы здесь бьемся Что нам нужно сделать, какова у нас миссия Я так понимаю, мы, видимо, просто проходим испытания, которые подкидывает нам игра, да Собираем какие-то ништячки, да Которые прокачивают наш, наш уровень И я так понимаю, что вот прокачка уровня является здесь ключевым моментом что сколько ты, типа, уровней достигнешь, ты настолько и крут, и молодец. Так. Открывая вот такие секретные места, как мы видим, нам дают опять-таки ништячки, которые, видимо, продвигают все-таки наш уровень. Когда мы прыгаем, у нас тоже, кстати, вот эта полоска заполняется. То есть мы никого вроде не убиваем. Но зачем тогда этому чудаку меч, скажите мне, пожалуйста, если он никого здесь не встречает, никаких монстров. Так, это что у нас за платформа? Она, интересно, проваливается? нет. И прыгнуть вниз тоже через нее нельзя Так, это что такое? Так, два каких-то алмаза вокруг нас летает А там я вижу у нас портал Тут, наверное, он у нас может упасть Ага, мне прям указывает, что вот тут, вот тут родной портал Давай-ка ты туда уже заходи Потому что дальше ты вряд ли куда-то пройдешь Так, мы сейчас попытаемся сделать вот так вот Раз, вот залезем сюда, повыше Но тут уже ясно, понятно, что предел и выше мы не пролезем А как вот туда пролезть? Это уже большой вопрос. Интересно, а мы можем за выступ за уцепиться? Зацепиться, да? Можем пропрыгнуть. Так, давайте-ка дальше пробовать. Так. Так, а там выше, интересно, что? Или я оттуда пришел? Давайте будем исследовать этот уровень до конца, по максимуму. Так, подпрыгнули. Да, то есть, видите, если мы ищем всякие ништячки, то у нас э, нам дают э, опыт. Так, здесь нам не пройти, здесь слишком высоко. Так, зато здесь можно. Так, а если здесь пройти? Ну, я так понимаю, все, этот уровень мы, в принципе, весь обошли. И у нас больше там ничего не осталось. Так, если здесь поверх еще пройти. Вот мы видим, там у нас есть ништячки. Но чтобы до них добраться, нам нужно как-то снизу, да, подойти. Ага, там тоже ништячок. Если иногда мне кажется, что эти ништяки, они появляются в тех же местах, в которых мы уже бывали. Так. Да, скорее всего, это нам опыт какой-то дают, да? Как мы видим, у нас полоска очень быстро продвигается. Характерный звук, когда мы получаем уровень, это такое поскрипывание. Так, ну мы куда-то зашли, я прям даже не знаю, что здесь еще можно найти. Надо внимательно вот эти все штуки обшаривать, а с них нам выпадают различные м -м, бонусы. Так, ну там мы точно были. Я боюсь туда падать, боюсь, что провалюсь. Боюсь, что растеряю свой а, драгоценнейший опыт. Так, и тут у нас портал, я так понимаю, на S, мы сюда сможем войти, вошли. Дальше что у нас? Так, понятно, что там у нас вода, куда падать нельзя, иначе все, гейм овер. Так, нам надо сейчас, я так понимаю, наверх, тихо, осторожней. Так, еще выше, вот как много здесь мы опыта нашли. Так, теперь, наверное, нам надо туда перепрыгнуть как-то, да, есть такое дело. В общем, ребятки, основная суть э, Все-таки, ну, может быть я и ошибаюсь Конечно, оп, как мы лихо Сейчас видели, да, со стенки на стенку Так тоже, кстати, можно сделать Главное, ни в коем случае не э, Не замешкаться и быстро взять Ситуацию под контроль Вот Вот так вот, то есть э, В такие моменты, когда мы засыпаемся, Желательно висеть И, так сказать, до последнего момента Так, тихо-тихо, осторожней Вот тут надо сейчас как-то запрыгнуть, мертвозно, так, раз вот так вот, да, то есть тут у нас что, интересно, есть? Что-то мы сюда зашли, но тут у нас ничего нет. Интересно, вот через эти штуки можно как-то падать вниз. Что-то я вот пока не пойму. Вот я сейчас вроде нажимаю и не падаю, не проваливаюсь с колечки вниз. Ну, наверное, так и задумано. Так, ну что ж, давайте пробуем дальше. А, пойдем тогда выше. Раз нам нельзя ниже, мы пойдем выше. Раз. Зацепились. Так, тут нам сразу показывают, где можно взять ништячки. Тихо-тихо. Попасть вот сюда вот так, Здесь мы забрали А вот здесь, кстати, ребятки, интересно Вот так вот можно по стенам прыгать Он у нас, кстати, сама на противоположную Стенку прыгает Автоматически Так, здесь у нас склон Я вот, не знаю, по нему мы сможем как-то пробраться Тихо-тико, тут было сейчас опасно Так, а вот туда ниже как пробраться Если вот так Так, тихо Ну да, на самом деле здесь можно все это дело проходить вот, то есть главное спокойно все это делать без кипиша. Если кипиш появляется, то вы непременно упадете куда не нужно. Так, пока что вроде идем нормально. Так, дальше смотрим, что нам, куда нас дальше играет Тут тоже мы обнаружили что-то. В общем, ребятки, основную целью видите это искать, находить вот такие порталы, которые нас будут переводить на следующие уровни. А, не напряжно так, вот да, нам прям даже сейчас показывают, куда надо идти, дур. Куда надо туда идти. Вот эти штуки я пока не знаю за что отвечают То ли это какая-то защита, то ли что Давайте пройдемся по низу Мне кажется, что здесь можно тоже что-нибудь надыбать Или я ошибаюсь? Похоже, я ошибаюсь, да То есть тут Очень много мест, где можно просто-напросто провалиться Куда нам не нужно Так, вот здесь давайте посмотрим Ага, нашел еще То есть везде напрятано Всякого-всякого разного Так, давайте-ка идем тогда в портал Я чувствую, что здесь я уже забрал практически все а в портал нам можно, нет? Что-то я не пойму. Так, почему у нас в портал не заходит? Вот сейчас, да, зашел. Так, у нас следующий уровень. Да, я так понимаю, нам просто нужно больше набирать уровней и больше XP получать здесь. Так, ну что ж, идем дальше. Там у нас внизу водичка. Нехорошая. Куда нам пока что нельзя. Так, давайте прыгнем, попробуем туда. Так, опасно. Надо было попробовать туда, на ту сторону перепрыгнуть. Получится, у нас нет. По стеночке сползти, да, получилось Аккуратнее, главное не упасть Вот там пишут, что ли, уровень 13 Но я пока не знаю, что, за что это отвечает Так, подпрыгнули Так, подпрыгнем Тихо-тихо, главное не паниковать Тихо-тихо, вот сейчас запаниковал немножечко Так, еще один уровень У меня уже уровень 10 Так, осторожней, Оста вот сейчас паника была Паник, ах, да, я понял Вот эти вот, ах ты, они позволяют нам В общем, выживать, друзья Я понял, что это за штуки такие они нам позволяют, давайте посмотрим статистику Тут, я так понимаю, отображаются наши лучшие результаты Ну или то, что мы уже набили Давайте-ка попробуем еще разочек Так, вернемся и сыграем Ну все, в общем, понятно Тут у нас случайные уровни В которых нам необходимо как можно больше накопить опыта Накопить, так сказать, всяких разных ништячков конкретно у нас копится только лишь опыт А вот эти штуки, это типа у нас а, Наши сейвы, да, когда мы попадаем В а, нехорошую ситуацию, мы можем Ими воспользоваться, то есть а, Одна такая штука, она не даст нам умереть Смотрите, давайте проверим Ага, нет, дала умереть <laughs> Я ошибался, друзья Так, Ну что ж, ладненько, тогда погнали дальше Нам тут сразу подкидывают Нелегкую такую миссию Мы всегда можем зайти в эту дверку И попробовать себя в другой миссии так, ну мы вот так вот благополучно пройдем. Какие-то вот бабочки странные здесь летают. Оп, оп. Так, а это что такое сейчас было? Я как будто бы по воде шел, вы видели? Как будто по воде прыгал. Так, там у нас есть, оп, платформа, которая нас, естественно, в воду опрокинула. Я думал, она куда-нибудь перемещаться начнет. Так, ну что ж. Мне вот интересно, как он по воде, интересно, бегает? Нет, давайте-ка упадем и оп. Ага, я сейчас подпрыгнул. А можно еще на shift, смотрите, он у нас делает такой резкий рывок, да в бок. В воде это нельзя сделать. Но я сейчас специально по посливаюсь и поэкспериментирую на этот счет. Секундочку. Мне прям просто интересно стало, как это работает. Так, вот мы, например, падаем в воду и ничего не произошло. Просто слился и все. Так, ну что ж. Стивно, конечно, нас удивляет игрушечка. но ладненько, попробуем дальше пройти. Я все-таки не пойму, зачем этому чувачку нужен меч. Ведь он им почти что ни хрена ничего не делает. Так, прыжочек. Пирожочек. Отлично. И сразу же нам дают а, возможность выйти. Но мы так быстро сразу выходить не станем. А сначала соберем а, все, что на уровне нам предлагают. Правда, я не знаю, зачем мы это делаем пока что. Но собираем уровни, это одно. Какова наша главная цель? Что-то нигде вот не указано было, и я тоже не пойму. Так, здесь надо подпрыгнуть. И пойдемте дальше. Здесь по-любому что-то есть. Я не знаю, когда вот эти штуки зажигаешь, дают ли больше опыта или нет. Так, что-то не получилось. Давай-давай, прыгай, родной, прыгай. Выше, быстрее. Так, тихо. Можно же вот так вот прыгнуть и вот так. Все, здесь у нас ничего не оказалось. А если вот так прыгнуть? Да, можем на самом деле вот такие расстояния преодолевать. Так. Так, поджигаем. И что нам за это дают, интересно? Ну, я так понимаю, просто нас здесь светлее становится в этой области. И все. Как-то взаимодействовать с этими кубами. Мы можем там, я не знаю, разрушать. Похоже, нет. Так, идем дальше. Здесь можно сползти. Так, сползаем вниз и смотрим. Здесь у нас тоже есть различные ништячки. Так, вот, собственно, действия этих сфер я пока что не понял. Для чего они нужны? Так, сюда вот нам можно подняться. Зажигаем, получаем уровень. Отлично. Такая ненапряжная игрушечка расслабляет на самом деле. Какие-то моменты. Так, вот то, что 17 уровень показывается, мне вот прям хочется до этого дойти и посмотреть, а, на что это влияет. И там какая-то, видите, красная точка, может быть даже это жизнь какая-нибудь. Так, тихо-тихо-тихо, главное не паникуем, не паникуем, мы сейчас запаниковали, ребятки. Вот и все, вот да и кранты нам пришли. Да, интересно, заманчиво, но нужно быть очень внимательными. Так, давайте-ка еще разочек попробуем, докуда мы сможем пройти. Так, это у нас что? Тут стенка сплошная, тут мы никуда не дойдем. Там мы тоже пропрыгать особо никуда не сможем. Ну что ж, заходим туда в дверь, и у нас начинается наш уровень. Так, вот там сразу нам показывают, куда уже можно идти, по идее. Там нас ждут больш большое количество ништячков. Да, вот так, кстати, можно, при можно применять вот такие приемы. То есть мы резко в бок и можно подпрыгнуть из этого положения. Или я ошибаюсь, подожди-ка. Давай-ка попробуем еще раз. Ага, вот видите сейчас что было? То есть я резко нажал в бок. Наш персонаж проплыл по воздуху. И, и мне интересно, он сможет из этого положения подпрыгнуть вверх. Пока что я не, немножечко не понимаю. Так, ну ладно, мы можем в ту сторону по-любому пойти. Так, тихо, тихо, тихо. Чуть не упал. Так, можно вот так подпрыгнуть и в бок. Вот, видите? То есть можно вот так вот срезать. Можно прямо отсюда, вот так вот срезать. То есть мы нажимаем на shift и быстренько перемещаемся в бок. Все легко и просто. Так. Вот эти штуки у нас проваливаются, это я точно знаю. Да, блин. Вот, блин, да что ж ты? Ай. Сразу же начинаю теряться, как только зависаем в водой. Давайте еще раз попробуем. Так. Отлично. Отлично. Уровень 17 постоянно. Ну, я так понимаю, если мы это возьмем, мы, наверное, сразу 17 уровень получим или что? Тут, мне кажется, просто очень сложно. Давайте-ка попробуем сейчас это все сделать, взять. Так, оп, оп, оп, тихо. А, нет, все нормально. И? Что, почему 17 уровень? Или здесь портал откроется, когда мы 17 уровня э, достигнем, или что? Не могу понять пока что. Ладненько, выходим отсюда. Надеюсь, у нас это получится. Раз, раз, раз, все, отлично получилось. Так, идем дальше. Прогресс, кстати, у нас не сохраняется здесь. То есть, э, те уровни, которые мы накопили, и, допустим, после того, когда мы слились, они у нас, естественно, сгорают. И мы начинаем накопление с самого нуля. Так. Так, так, подпрыгнули. А что, не зацепился? Давай-ка зацепимся. Зацепиться надо, чувачок. Надо сюда залезть и все собрать. Так. Ну да, ребятки, если у вас был тяжелый день, если вы хотите расслабиться после тяжелого трудового дня, то... Эта игра непосредственно для вас, потому что ну, она в какие-то моменты расслабляет. Как видите, здесь такая очень такая обалденная атмосфера спокойная, да? не напряженная. Нет каких-то там монстров, выпрыгивающих из-за угла. Мы просто-напросто расслабляясь, путешествуем, преодолеваем препятствия. Я только, правда, не пойму, зачем этому чуваку меч. И все вот в таком умиротворенном стиле у нас и происходит. Что, ребятки, вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях по данной игрушечке. Нравится она вам вообще или не нравится? А я уже буду делать выводы. Ну, пока что первое впечатление лично от меня. Ну, игрушечка из 10 баллов тянет на твердую пятерочку, потому как такая, знаете, необычная, да? Обычно у нас игры м, бывают более привычного жанра. Ну, а здесь у нас такая расслабляющая инди-игрушечка. Где мы просто путешествуем не напряжно и исследуем все вокруг. Набираемся, так сказать, опыта. Что ж ты будешь делать-то? А? Так, ну что ж, давайте идем дальше. Посмотрим, на сколько уровней мы сейчас можем подняться. Да, блин, вот я сейчас упал вообще некрасиво, так было. Так, давайте-ка аккуратненько. Раз. Подпрыгнул здесь. Все, уровень получил. Все, вот так и должно происходить. Здесь подпрыгнул, уровень получил. Здесь подпрыгнул, повыше подпрыгнул. Так, а сюда если подпрыгнем? Здесь есть что-нибудь, нет? Нет, ага, там еще, смотрите, кристалл появился. Они что, здесь постоянно, что ли, обновляются? Три кристалла у меня, но я, если честно, толком не понимаю, за что они отвечают. Да, пока не могу понять, вот за что отвечают вот эти сферы, которые летают вокруг нас. Ну, я так понимаю, что они нас оберегают и дают нам какую-то дополнительную возможность а, выжить, да, в определенном неловком, так сказать, а, в неловкой ситуации. Если я все правильно понимаю, конечно же, да. Ну, а... На самом деле я, ребятки, не могу сказать, за что они отвечают Так, ну что ж, идем дальше Аккуратненько здесь преодолеваем препятствия Вот там у нас внизу, я смотрю, есть а, чем поживиться На вот этой платформе можно кататься Вот Сюда можно тоже зацепиться и пойти Тихо-тихо Главное не закипишевать и не... Ну хотя здесь и нельзя никуда улететь Ну ладно, пока что здесь достаточно безопасно Так, копим опыт Продвигаемся дальше там у нас такая штука, мы по ней уже прыгали Я знаю, как она работает Так, у нас там, это у нас, я так понимаю, уже начало, старт Потому что я вижу, м -м, вон там внизу у нас управление Нас там информировали, как нужно управлять Так, что-то я не понял, здесь надо Здесь нужно пропрыгнуть грамотно, чтобы попасть вот туда, да Только я не пойму, здесь зачем эта попрыгушка вообще нужна? Ага, мы сюда прошли и появилась Интересно, надо ребятки искать, в общем и все, я так понимаю, что сейчас уже можно идти в портал. Опа, нас здорово подкидывает вообще на этой штуке. Прям очень резкий подброс. И я могу прям взлететь в небеса. Ну-ка, давайте попробуем еще раз. Раз! Ага. Раз, два. Все, идем а, на выход, так сказать, отсюда. Давайте подпрыгнем. Не так ты подпрыгнул. Можно, кстати, не обязательно нам ехать на той штуке. Можно и своим ходом. Тихо. Можно и своим ходом потихонечку выкарабкаться. Так, нам нужно найти портал и в него зайти. Все, заходим в портал, проходим дальше. Уровень 7, и там внизу у нас что-то интересное. Я бы, конечно же, проверил, но оно у нас как-то странно здесь на уровне находится. Как будто бы там полная пропасть и ничего более. Ну что ж, идем дальше. Так, сразу же показывает там-там у нас плюшки всякие. Забираем здесь. Идем сюда. Забираем тут. И тут еще. Хорошо-то как, а? Седьмой уровень. Так, туда нам вверх пока никак не пробраться. А вот здесь интересно сбоку, как пропрыгать можно. Ага, вот так вот можно пропрыгать. Так, а если как-то туда постараться все-таки забраться? Можно же как-то забраться? Немножечко не так. Так, немножечко опять не так я сейчас сделал. Надо сделать вот так вот прыжок, а потом уже а, в другую сторону только прыжок. А, нет, не сразу, надо по отдельности. В общем, делаем, ребятки, вот такой прыжок и наверх. Вот так вот, да. А вот здесь как? Здесь уже сложнее прыжок? Ага, никак. А если я отсюда выпрыгну? Нет, нам ничего не получится. Так, давайте, нам надо сейчас выйти с прыжком и наверх. Во, вот так вот. Отлично. То есть тут надо еще уметь привыкать к этому всему делу. То есть нужно привыкать. Чтобы э, правильно выходить из нужных ситуаций Вот там вот уровень 11 И там скорее всего либо портал какой-то будет Либо дверь, когда я достигну 11 уровня Ну что ж, давайте будем пробовать Так, так, так тихо-тихо, тихо, главное не упасть Тихо-тихо, вот сейчас вот паника какая-то начинается на корабле Так, почти Давайте-ка вот сейчас сделаем по-другому Подпрыгнем, раз, ра. да блин, да что ж ты, ё -моё. Вот так и бывает а, обычно фейлы Блин, давайте-ка еще раз. Так, отлично. Давайте на самый верх. Тут по-любому... Нет, зря старался. Только бабочка какая-то вылетела и все. Так, ну что ж, давайте идем обратно. Эм, проверим, что у нас здесь. Что-то у нас музычка резко стихла. Не иначе какая-то беда сейчас нас ждет. Заходим. Так. Не пойму, мы все что-то типа прошли? А если здесь проверить? Здесь ну тут, я понимаю, нам откроется, когда мы достигнем 11 уровня. Да, давайте-ка внизу там проверим, что у нас тут такое. Ох ты. Третий кристалл. Не знаю, ребят, зачем нужны кристаллы. А вот там написано уровень 2. Интересно, я сейчас могу это дело все взять? Только как туда бы проникнуть мне? А, вниз. Туда, интересно, можно спрыгнуть? Или там уже вода начинается? Там Нет, там, похоже, есть какой-то постамент, да, который позволит мне туда проникнуть. Так, главное аккуратно, не торопиться. Не торопиться. Давайте попробуем спрыгнем на постамент. Вот он, постамент. И здесь нам просто нужно перепрыгнуть. Здесь нужно просто перепрыгнуть. Здесь нужно запрыгнуть. В общем, все достаточно просто, если не пишевать. Уровень 2. И получено достижение. Ну, то есть мы просто получаем таким образом достижения. Вокруг нас появляется какая-то вот такая светящаяся хрень. Не знаю, правда, что она делает, но, видимо, как-то нас оберегает. Там у нас интересная дверь. По-моему, из нее я и вышел. Да, из нее я вышел, точно. Так, интересно, получится поп попрыгать. попрыгать здесь нормально? Вроде получается. Отлично. Вот что это, эта штука делает, которая вокруг нас летает, я не пойму. Так, вот туда как попасть? Ага, вот так вот. Надо с шифтом взаимодействовать. Надо пробовать по-всячески. Так, туда мы не пойдем. Но можно, кстати, здесь поджечь. Я чувствую, что вот когда мы поджигаем эти штуки, нам тоже дают определенные э, за это баллы, м -м, начисляют на уровень именно так. Что-то Что это за звуки были, ребятки? <laughs> Куда-то куда эта штука светящаяся скрылась от нас, видимо, мы на асты чертили и она просто решила нас покинуть. Так, а как обратно вверх подняться? Вот это я не пойму. Нам, видимо, нужно обратно идти в круговую, да? Потому что здесь я вряд ли допрыгну. А нет, допрыгнул, смотрите-ка, я в себе сомневался изначально. Так, идем выше. Здесь я могу под, подпрыгнуть. А, тихо-тихо, без паники. Без паники, don't panic. Так, здесь как можно пробраться? Ладненько, давайте сядем уже на эту штуку и поедем на ней. На самый верх. Здесь я еще не был, оказывается. Так. Ну, это у нас тоже такая своеобразная нычка была. Тихо. Тихо, мы можем тут просто подняться. Можем вот так вот сделать. Так, тихо, главное не паниковать. Тихо-тихо. Так, аккуратнее. Вот если какое нибудь не то движение, мы сорвемся и улетим сразу же вниз. Вот я сейчас паникую, ребятки, паникую очень сильно. Зачем этому чуваку меч? Скажите мне, пожалуйста. Ребят, кто в эту игру играл, скажите, зачем этому персонажу меч вообще? Что он им делает? Тут он тут хлебом режет или что? Потому что я не вижу тут никаких монстров, абсолютно. Ладно, бы были монстры, я бы еще понял. Так, тут у нас потолок, а нам надо вот туда по-любому. Уровень 11. Написано, что мы можем э, здесь взаимодействовать с этим кристаллом. У меня пока такого уровня нет. Ну что ж, идем дальше. Так, здесь... Вот, вот тут у вот меня всегда интересно, как здесь можно прыгать. Так, так, так. Или надо в бока нажимать, или не надо? Вот я пытаюсь все разобраться. Так, а если выше? Я там, по-моему, уже был. Ну что ж, идем в портал. И идем в портал. Дорога нам только сейчас туда. Раз. Так, следующий уровень, и там какая-то вверху сразу же светящаяся штука, привлекающая наше внимание, пойдемте к ней сразу же и сходим. Но сначала проверим эти острова, бонусов тут никаких нет, к сожалению, я думал будут. Так, вниз пойдем, не пойдем, пойдем, сходим там все. Ох ты, как-то тут много прям бонусов-то, тихо, осторожней, оп, отлично, так, ладно, так, давайте сходим вверх, правильно ты идешь вверх, так. Прыжок и максимальный второй. То есть, двойной прыжок. Раз. Да, двойным прыжком, я думаю, мы здесь справимся. Тихо, давай еще разочек. На максимум, когда мы подпрыгиваем, мы справляемся. Ну и толку -то я сюда подпрыгнул. Зажег факторов. Так, здесь прыжок и на shift можно сделать. Так. Обратно тоже прыжок и на shift. То есть на shift он у нас по горизонтали перемещается резко. А на W он у нас перемещается по вертикали. Так, вот сюда еще надо на платформу запрыгнуть. Хотя мы, мне кажется, мы могли бы без платформы обойтись. Так, там у нас, смотрю, прям плюшек-то куча. Раз. Вот это что за звезда? Надо ее срочно взять. Мы ее можем взять вообще, нет? Что-то я не пойму. Или что она дает? Или здесь опыт какой-то? Ох ты, тихо-тихо. Вот зачем так делать-то, Вот я уже думал... Ой, ой, ой, ой. Это что было? Я был на волоске от смерти. Так, ну ладно. В общем, вы видели, как она прикольно подбрасывает в бок? Это да, это было что-то. <с> я аж охренел, когда увидел. Так, тут мы ясно, тут мы можем подпрыгнуть и зацепиться за Это я уже понял. Так, давайте-ка еще разочек. То есть здесь у нас очень резкое <с> движение в бок. Да, есть движение вверх, а у нас движение в бок прям резчайшее. Так, у нас уже одиннадцатый уровень. Я смотрю, мы просто продвигаемся Растем, друзья Так, Интересно, туда я наверх смогу запрыгнуть? Смогу И там у нас уже идет портал Опять в другой, э, на другой уровень Опять я набрал себе нужное количество кристаллов Которые вроде как меня оберегают Так, неправильно прыгнул Неправильно, неправильно Давай-ка еще раз тренируемся Теперь более-менее Так, что-то ты опять не так Как надо прыгаешь Так, давай посмотрим, что там наверху у нас как? Так-то? Я думал, здесь плюшки будут какие-то. А тут ничего нет. Так, ладно, идем дальше. Спускаемся, тихонечко спускаемся. Раз. Так, здесь где у нас плюшки? Должны быть плюшки. Кто мне обещал плюшки и не дал? Идите лесом. Так. Здесь что у нас? Какая-то трава. Шаримся в траве. Ничего не находим. Идем дальше. Там у нас еще одна, по-моему, такая штука внизу мигает. А, или это та же самая, просто я сверху обошел. Да, нам надо в портал, друзья. Пошли в портал. Я уже здесь, в принципе, обошел. Практически все А, нет, еще не все То есть, ребятки, чем больше мы шаримся, шанс больше На то, что мы найдем какие-то вот эти плюшки Которые повышают наш уровень Ну что ж, идем дальше Итак, опять попали на дождливый уровень Так, какой-то здесь флаг стоит Интересно, можно его взять? Нет, как-то с ним повзаимодействовать Или он что-то дает какой-то эффект? Нет, ничего не дает, идем, идем вперед Так Ну-ка, давайте когда прыгнем. Отлично причем вот эти вот ништяки, которые э, появляются Они сами к нам подлетают К ним нужно только на небольшое расстояние подойти И они сами к нам подлетают На максимально близкое подойти И они сами стремятся э, к нам Видите, я стою далеко, они сами ко мне стремятся Так, тихо-тихо Так, так А да, блин, а что ж ты вот, вы видели, как это бывает, а? Да, криворуки, а? Так, так Все, поднимаемся и пошли Хватит уже здесь пыркаться Так а вот эта штука, я знаю, как она работает. Она вверх подкидывает очень сильно. Главное, чтобы куда-нибудь не подкинула, куда не надо. Так, здесь мы обходим. Здесь я знаю, что мы сейчас что-нибудь соберем. Так, интересно, вот там как вниз посмотреть? Если вот я зажимаю вниз и... Нет, он не смотрит Таким образом у нас он не смотрит вниз. Тринадцатый левел, друзья. Это, наверное, мой рекорд за сегодняшнюю серию. Так, подожди-ка. Пока что я не знаю, куда даже идти. Но я так понимаю, что вперед. Только вперед. Здесь мы просто зашли, отвлеклись Так, можно еще, кстати, вниз же сойти Так А можно еще... А, я отсюда пришел А там у нас, кстати, еще есть вниз Давайте-ка попробуем пройти Ну, там очень сложно, я так понимаю, да? Если только я чего-то здесь Немножко не изведал Можно, кстати, вот так И туда, но... Ладно, рисковать сильно я не буду Я хочу пройти подальше Так, что ж ты будешь делать-то, Как-то не так Я прыгаю как надо ну что ж, друзья, я думаю, вы уже поняли суть данной игрушечки Тут никаких я пока что боевочек не обнаружил за полчаса игры Игрушечка расслабляющая Ну и давайте тогда заканчивать данную серию В принципе, первый обзор я считаю, что сделал достаточно максимальным и подробным Чтобы у вас, дорогие мои зрители, было понятное и четкое представление о том Стоит ли в нее поиграть или нет Ну и конечно же, ребят, жду ваших комментариев по поводу данной игры Сообщайте, что кому понравилось И от этого будет зависеть Буду я в дальнейшем вести по ней прохождение Хотя это немножко обманчивое Буду я по ней набирать дальше уровни или нет Зависит, ребятки, только от вас Извиняюсь за татологию Ну и конечно же, играйте в самые лучшие топовые игры